Миша! Вот скажи мне, пожалуйста, пожалуйста. если результат от твоей деятельности на набережной, на площади мира? От нашей деятельности есть результат? А ты начал записывать, что ли, только что? Да. Есть результат, машин стало намного меньше ездить. Если едет, ездят, то в основном поворачивают. Но, конечно, все равно слепые водители остались, которые ну, знаков не видят или их неправильно интерпретируют. Поэтому только бетонные блоки помогут полностью, ну, точнее, не полностью, а частично избавить набережной Северной длины от э, водителей. Потому что все равно есть люди, которые вот заезжают сюда на тротуар и едут все равно дальше. Сбылась твоя мечта? Э -э, у меня мечта сделать набережной Северной Двины полностью пешеходные без машин. Вот это моя мечта. А так, ну, Просто часть такая. Ну, а вот эта вот машина, которая вот сейчас вот здесь на экране, вы увидите, снизу проехала, помоя, не помойка. А... Ты дождался этого момента, да? Я не ждал этого момента. Я думаю, что вполне такое возможно, потому что если вот такие водители а, пар паркуются на газоне, на тротуаре, вот с этой наклейкой, по идее, вы, ребята, экологи, а, ну, или за экологию, то... Какого... Они против мусора а как, а Какого фига вы нарушаете, ну, нарушаете другие нормы, то есть паркуетесь на газоне, выводите зеленые насаждения, но при том же против мусора. Это как-то получается лицемерие и двойственность. Да, потому что водители, которые паркуются на газоне, они выносят землю на тротуар, возникает пыль, и мы этой пылью дышим. Поэтому, ну, парковка на газоне, это вообще глупость несусветная. И хорошо, что позапрошлом году вели штрафы, но которые не особо работают. Но, тем не менее, они есть. Ну, они не работают. Но, тем не менее, за прошлый год оштрафовали 16 человек. Я думаю, что в этом году будет немножко побольше. Потому что администрация кругов впрямую не видят газон почему-то. Хотя газон, по определению, это любая растительность без разницы борверчик есть борверчик а нет да да да тем более как некоторые говорят что типа это обочина обочина нету в городе никакой обочины есть только разъезженная земля которая была раньше газона может мы и скажем так, и там поезд здесь парковка на набережной в итоге в идеале нужно в идеале хотя бы один из вариантов это сделать давай ближе еще одну полосу то есть, одну полосу и одна полоса, то есть, для велодорожки, а вторая, она ну, есть внизу, вторая дорожка. Да, велодорожка, она вообще глупая, Она была от шишечки до шишечки, так и остались. Шишечка убрали, а велодорожка там длиной максимум километров, максимум километр, потому что там меньше, она осталась. Вот, по идее, сделать одну полосу для движения в в одну сторону, ну или ее сделать под парковкой. Ну, в идеале э, просто нарисовать велодорожки, то есть широкие, там, под 10 метров, или к, в одну сторону и вторую, чтобы все ездили, катались, радовались из того, что у нас есть такая набережная, и набережная и без машин. Подожди, здесь? Да. Вот именно здесь? Вот именно здесь. Подожди, а тут она не может быть? Тут, там дома стоят. Подожди, а вместо меня может быть или кого? Вместо тебя может. Ну, блин, замечательно. Да, Давай. ссылки на то, как разместить телеграмму в этом блоге, в описании тоже будут. Да, ссылка в описании, да? Вот, что будет делать, товарищ? Повернёт. Сюда идёт. Нет, нет молодец. Илья, вы как журналист, скажите, есть результат от нашей деятельности здесь, на площади мира? Да, конечно. Если бы вас тут не было, если бы мы, как СМИ, это все не освещали, здесь бы сейчас просто табуны, караваны выходили, целые составы бы этих автомобилей. Потому Он... что все, всем пофиг на то, что а, нарушается как бы, вообще комфортная городская среда. Это пешеходная зона. По ней набережную вообще для пешеходов нужно делать. Вообще, по идее бы да, но в нашем городе это невозможно. Почему? А, ну, потому что ну, тогда Троицкий проспект просто встает. Да, в да кроме делится, Троицкого делится? же есть и другие проспекты, если вот отремонтировать. Тем более, если ключевое, если отремонтировать, если отремонтировать Новгородский, если отремонтировать космонавтов, mm -hmm. но ну, вы же видите, ну какое убожество у нас во власти. Да? Они даже то, что есть, те деньги не могут распределить нормально. Новгородский ты сейчас ремонтирует. То есть а по нему можно ездить. Например, что пока? в таком случае надо делать? кому обращаться, у кого просить помощи, чтобы действительно действительности Нет, сделать... вот здесь реально, вот на этом участке, ну, реальная пешеходная зона. Здесь дети играют, здесь люди с собаками ходят, здесь просто люди гуляют. Это вообще площадь. А, она пешеходная. Она изначально была задумана как пешеходная. Вот ГАИ устанавливают периодически эти бетонные блоки. А периодически... Октябрьский округ. Октябрьский округ убирает. Вообще меня поражает, чем занимается глава Октябрьского округа. Если честно, мне кажется, он вредитель. Вот мне такое стойкое ощущение, что он вредитель Вот установили таблички против собак Рекомендательное, словом, запрещено, да? А, при этом, если вы сейчас пройдетесь по набережной Все засрано, все засрано Вообще, вот особенно на том участке, где Октябрьский суд Потому что мусор надо убирать из урна. Тогда, когда он накопился, а не по нормативу не, Понимаете, они, они их убирают в 9, часов, утром 9 часов утра, а за ночь их растащат да, вороны, да. и это все валяется по всей набережной. А люди-то с утра идут на работу, прогулки делают, это все это безумно мерзко. Как бы в 5 часов бы утра как ну, в нормальных городах бы убирали. Как вот на Востоке, да, там. с вечера нагадили, все, на улицу выставили весь мусор, тут прошли прошлись мусорщики, все, да. на утро все были и чисто. Ты недавно вернулся, я так понимаю, опять откуда-то Если за все, там было очень тепло, там чисто? Да, мы причем в горах, через всякие горные деревушки шли там, э, в горах, и я закурил. И вот я поймал себя на мысли о том, что мне некуда бросить хапчик, потому что настолько все чисто, настолько все вылезает. Я в несколько городах еще ловил себя на этой мысли. Закуришь и просишь, идти, идешь до уровня и бросаешь. А у нас в городе, вот где есть мусор, там и хочется бросить, потому что кругом равно. По нормативам 100 метров максимальное расстояние между городом. Кстати, у Артёма Керолева есть портативная пепельница. Он таскает, тушит и носит с собой. Всегда есть возможность. сейчас табу целый да был. Ну так парень стоял просто, вот молодой Анатолий, и он это, это снимал. То есть я с ним постоял ну, полчаса утром, а потом он сам один. Он может целый день стоять он в школе.